Приветствую вас, друзья! Сегодня я расскажу о подростковом ужастике «Врата» 2009 года от режиссера Джо Данте, который подарил миру такие картины, как «Гремлины», «Давай 5.0», ноль», «Моя девушка зомби», а также множество интереснейших сериалов, среди которых «Неустаревающая сумеречная зона» и «Салин». Маль с двумя детьми переезжает в городок Бенсенбель. Мальчики не в от этой идеи, потому что глядя вокруг становится совершенно очевидно, что ничего интересного здесь происходить не может. Но вскоре они знакомятся со своей соседкой Джули, и жизнь 17-летнего Дэни понемногу налаживается. А вот 10-летний Лукас все больше предоставлен самому себе. Их мама много работает, чтобы содержать семью, а потому проводить время с детьми ей попросту некогда. Ребята начинают исследовать свой новый дом и первым делом отправляются в подвал обнаруживают странный люк в полу, закрытый на множество замков. Любопытство берет вверх, и братья находят способ открыть дверцу. Заглянув внутрь, они задаются вполне резонным вопросом, как эта черная дыра оказалась под их домом, и почему кто-то надежно запечатал вход. Но спустя некоторое время героям становится понятно, что закрыть пытались не вход, а выход. Нечто, порождающее страхи в детских душах, выбралось наружу. И теперь каждому из участников событий предстоит преодолеть свой личный кошмар. Слоган картины «Они знают, чего ты боишься». Хотя фильм и представлен в жанре ужаса, но он не является классическим представителем этого направления. Скорее его можно охарактеризовать как страшил. Фильм с рейтингом «13 снят о подростках и для подростков, и хорош для семейного просмотра. Ни рек крови, ни оторванных, откусанных от пилиных конечностей тут нет. Понравилось, что показано, как дети воспринимают происходящее с присущим возрасту оптимизмом и сражаются со своими страхами кто как умеет. Создателям удалось совместить напряженную атмосферу с некой легкостью сюжета и разбавить напряженные моменты нотками юмора. Трое молодых актеров, сыгравших главные роли, сделали это на удивление хорошо и однородно, а поэтому выделять кого-то одного не стало. В целом, по атмосфере, картина напоминает историю о тех самых гримлинах и пугает она развлекательно-поучительных целях. После просмотра остаются положительные эмоции, что несомненно редкость для тех, кто предпочитает коротать время за просмотром ужастиков. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!